Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад всех видеть. Ставьте плюс, пожалуйста, если вы меня видите слишком. Я пока настраиваю Инстаграм. Вот. Если меня видно, слышно, ставьте «плюс», чтобы я вас всех видел. Слышал, был уверен, что вы меня видите, слышите. Вот. Отлично, очень рад вас всех видеть. Надеюсь, что в дальний момент ваша жизнь проходит, как бы ни было, несмотря на то, что у нас в дальний момент много трудностей, много проблем в связи с этим, коронавирусом и так далее, но очень важно, чтобы пережить сгоде жизни, трудности с хорошим настроением. С каждым годом, я убеждаюсь, возраст, год за годом возраст, добавляется осознанность, и я начинаю понимать, насколько важно, насколько важно, чтобы человек мог воспринимать все ситуации своей жизни с открытыми сердцами, и самое главное, доверять судьбу. Очень важно доверять судьбу. Очень важно принимать все то, что происходит в твоей жизни. Я сегодня буду говорить с вами о формировании мышления. У меня к вам такой вопрос. Дорогие мои, как вы думаете, что такое мышление? Когда вы слышите слово «мышление», что вы подразумеваете? Что вы думаете, что такое мышление? По вашему мнению, что такое мышление? Уровень понимания, а, как думают, волшебство в голове, предложение, очень много, скажем, мыслей. Дорогие мои, на самом деле мышление – это уровень понимания человека. То есть, исходя из уровня понимания, человек делает свои выводы исходя из уровня своего понимания, человек заполняет свою жизнь то, то, что он способен понять. Например, человек всегда, подумайте внимательно, пожалуйста, человек всегда приносит в свою жизнь самое лучшее, то, что он думает. Человек покупает даже ему... От чего исходит человек из уровня своего понимания? Теперь, когда надо решать какую-то либо задачу, а перед ним есть море задач. Детей давать образование, семью создать, жениться, замуж выходить, скажем, свою карьеру строить, человек всегда отталкивается на от уровень своей понимания. Как он понимает, так и делает. Человек не может делать больше того, чем он понимает. Это невозможно просто. Нереально и невозможно делать что-то, то, что человек не понимает. Это закон. Поэтому, когда перед людьми вы ставите иногда задачи, а у меня есть разные бизнесы, и я каждый день с этим сталкиваюсь, когда перед людьми я ставлю разные задачи, а кто-то из них решает это правильно, кто-то неправильно, кто-то вообще не может его решать. А с чем это связано? С уровнем понимания человека. Чтобы вы меня лучше поняли, я привезу такой, такой пример, аналогию, например. Да? Например, перед человеком стоит задача сломать дерево. Вот просто задача – сломать где-то дерево. А кто-то берет туда топор. Он пойдет топорами, чтобы ломать дерево. А кто-то возьмет с собой э, нож. А ножом э, резать постепенно, по чуть-чуть, сломать дерево можно? Конечно, можно. Кто-то возьмет туда кувалду. Знаете, кувалдой будут бить до тех пор, пока дерево не сломается. И это работает, тоже работает. А кто-то возьмет маленький воздух и по чуть-чуть, по чуть-чуть ковыряя, ковыряя, сломает дерево. Работает, работает. А кто-то возьмет кирку вокруг дерева полностью, копает, чтобы дерево упало. Это то, как можно решать задачу, тоже можно решать. Видите, каждый человек берет тот инструмент, который он способен понять. Вот это уровень понимания человека позволяет человеку выбрать инструменты для достижения цели. Уровень понимания человека помогает человеку избрать пути достижения цели и выбрать, какие ресурсы он будет использовать. Много раз в своей работе я сталкиваюсь с тем, что у большинства людей именно этого не хватает. Другой пример привяжу. Вот, например, скажем перед человеком стоит задача построить дом. А, а кто-то понимает, как его, скажем, зарабатывает это делать. А кто-то еще другой пути. Как это делать? По-другому. Кто-то в десятилетии стоит очередь, чтобы его получать. А кто-то пытается ипотеки покупать его. А кто-то пытается, зарабатывая, своим собственным деньгами его купить. То есть получается, что какой путь вы выбираете, какой путь вы выбираете, это есть ваш уровень понимания. Но теперь, одни люди, с чем я сталкиваюсь, одни люди, одни и те же результаты достигают разной ценой. Повторяю, люди по-разному достигают одни и те же результаты абсолютно разной стоимостью. Чтобы добиться один результат, кто-то на это тратит 100 долларов, а кто-то – тысячи долларов. Иногда качество даже хуже, чем тот, который 100, 100 долларов это сделал. И я постоянно с этим сталкиваюсь. Потому что у меня разные организации работают, консультирую своих учеников. И моих партнеров я это вижу постоянно. Поэтому мышление человека определяет все, кто он есть. Все зависит от уровня мышления человека. Другими словами подходим, чтобы вы меня поняли. Теперь, человек, какое жизнь, качество жизни, которую он выбирает и создает для себя, это есть уровень его мышления. Потому что человек никогда не хочет плохой для себя. Он хочет хорошее для себя. Теперь внимание обратите. Мы все рождаемся, мальчик или девушка. Перед нами огромный мир. Перед нами огромные возможности. Вы родились, уже у вас есть ресурсы. То есть у вас есть уже сама жизнь. Сама жизнь – это ресурс, это возможность. Сама жизнь – это уже возможность, которую Бог давал. 24 часа времени – это уже возможность. Которую Богом дано. И она у всех одинаковая причем-то. Ну, нету такого, что у кого-то там 24 часа времени, у кого-то там 15 часов времени. Но это же неправда. Теперь внимание, а кто как проживает это свою жизнь, а это уже выбор. А человек выбирает всегда, исходя из своего мышления. Дорогие мои, я сейчас буду говорить очень ценные вещи. Очень-очень ценные вещи. Рекомендую вам. Приглашайте всех своих знакомых, друзей. Приглашайте. Прямо сейчас приглашайте. Приглашайте на наш YouTube-канал. Приглашайте на наш Инстаграм канал Если вы 10 человек приглашаете, вы из 10 человек жизнь одного человека вы измените. Это правда. Запомните. Знаете, жизнь – это Мерилла. Мы меряем вас, чем вы меряете других. Так и сказано и в Ветхом Завете, и во многом совершении книги. Поэтому в Коране написано, что первая половина вашей жизни вам дано шанс, чтобы вы создавали все. А вторая половина жизни работает в законом возмездия. То есть вы собираете то, что сажали в первой половину своей жизни. Поэтому а, приглашать 10 человек вы станете причиной изменения жизни какой-то нибудь человека. Я хочу сказать, что если вы, если сегодня хотя бы из 10 человек, которые пригласили, один из них изменит свое мышление и делает другой вывод, изменяет свою точку зрения, выбирает другой путь, и до конца его жизнь будет в другой качестве. Это очень большое благо. Вы знаете, что любое добро, которое вы делаете, она Имеет определенный срок. Например, если кормите бедняка сегодня, и ваше добро до вечера заканчивается, его отдача, эффект это добро до вечера заканчивается. Почему оно до вечера заканчивается? Потому что уже к вечеру он уже голодать начинает. Правильно? Но если вы дали денег кому-то немножко, чтобы он какую-то свою проблему решил, это тоже временно. Но если вы построили дорога, это добро на 30-40 лет, на 20-30 лет. Если вы где-то не буду, не знаю, в воду копали какой-то... А это на сколько лет добро? Фиг, это на всю жизнь добро. Сколько лет этот человек живет? Поэтому это очень важно. Я сегодня буду говорить очень много ценных вещей. Было бы хорошо, если те люди, которые для вас важны, родные, близкие, чтобы услышали то, что мы будем говорить сегодня. Продолжаем. Посмотрите. У вас бывало случаи, что вы пытаетесь родным, близким, друзьям объяснить что-то, но они вас не поймут. А вы вообще-то им говорите хорошие вещи. Бывало такой случай? Вы вроде бы объясняете хорошие вещи. Вашему сыну или вашему мужу или вашей жене. Вы им говорите... Так? У вас скорее была такая ситуация в жизни. Вы пытаетесь до него донести, но вас не понимают. Бывали такие случаи? А вы знаете почему? Потому что вы находитесь на равный, разный уровень мышления. Это правда. А теперь это усложняет жизнь или, или это не мешает? Или все-таки мешает? Это все-таки усложняет. Согласны? Ты объясняешь, тебе тебя не понимают. Это также же. Уловили? Вот она. Запомните об этом. А чего это? Потому что у него мышление не то. Запомните, пожалуйста, что все то, что человек не понимает, отрицает. Пожалуйста, напишите это себе бумаги. Всегда, пожалуйста, на эти в тренинги, в которые я вступаю, если вы следите не меня слышите. Пожалуйста, ручками, бумагами будьте. Все, что человек не понимает, игнорирует, отрицает. Он говорит, это не работает, так не бывает. Это не может быть. Вот так. И миллионы, миллиарды люди так делают. Они игнорировали все пророков, они игнорируют все ученые. Они игнорируют.